Здравствуйте, товарищи люди, леди и джентльмены. Вы на канале DJ Дед-21. А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что, оказывается, есть такие люди, которым не доверяешь настолько, что после рукопожатия с которыми на всякий случай пересчитываешь пальцы? А кто, а кто это? Сейчас на работе особенно тяжело даются перекурить. Что тут тяжелого? А ты пробовал курить в маске? <свист> Совет девушкам. Если вы не можете выбрать между двумя мужиками, то выбираете второго. Потому что если бы вы по-настоящему любили первого, то второй бы вряд ли появился. Вот интересно, почему есть кукла Хрюша, кукла Каркуша, кукла Степаша, а куклы тети Оксаны нету? Есть, но не в другом магазине. Захожу после обеда в приемную и смотрю, с сидит такая грозная, грозная, грозная. Попытаюсь ее развеселить и говорю, тут нам с верхнего этажа резиновая кукла залетела, а она смахивает слезу, смотрит в пол и говорит, резиновые женщины мне залетают. Женская логика ждать принца и потом возмущаться, что он лежит на диване и не вкалывает, как работе или крестьянин. Взрослые жизнь, это круто. Можно пить, гулять или веселиться по дороге на свои три работы. Последний час на работе, это самый сложный. Делать ты уже ничего не хочешь, но нужно. Потому что остальные семь ты пил чай. Экзамен. Студентка безвозвратно проваливается, ни, ничего не знает. Стопа в коридоре стоит и думает, как ее вылечить Тут бегает парень и кричит. Петрова, у тебя сын родился. Препод естественный, ее поздравляет, ставит оценки и отпускает. это гдешник тормозит, другая на и говорит Здравствуйте, товарищ! Водитель бешеной добретки. Уъявление в одесской гостинице. Товарищи посетители, если вам так еще нужно, обратитесь ко мне. Я вам объясню, как без этого обойтись. Администрация. Подписываемся, кликаем на колокольчик.